И народ, с вами Ласт, и сегодня открываю тему насчет, как повернуть дисплей экрана. Я знаю, меня давно не было, целую неделю. Я говорил в своем Телеграм-канале, почему я брал отдых на целую неделю. Так что не буду здесь объяснять, я здесь не для этого, и ты здесь тоже. Так что заходи в мой Телеграм-канал, подписывайся и будь в курсе всех новостей, таких как «Почему я отсутствовал», «Какой-нибудь там опросик», «Какое будет следующее видео», и все остальное. Так, я начну, а ты будешь слушать. Ладно, поехали. Так. Вот ты на рабочем столе, твой экран перевернут. Перевернут в любую сторону: в правую, левую или уже вниз. Тебе надо как-то правильно поставить. Так, зажмешь клависы КТРЛ, Alt и верхнюю стрелку. Что было отлично. То есть, как бы не был повернут твой экран, Самое главное это ктрл альт и верхняя стрелка под клавиши enter зажимаешь их и твой экран просто-напросто переворачивается если же ты хочешь подшутить над другом можешь сделать так ктрл альт и нижняя стрелка или правой левой разницы нет все равно ты над ним подшутишь Посмотришь его реакцию, но потом, чтобы исправить, также КТРЛ, Альт и Верхняя стрелка. Надеюсь, ты меня понял. Я закончил с этим видео, потому что сейчас же мне надо выпускать второе, потому что уже сегодня пятница, а в среду я не выпускал. Итак, прошу подписаться на мой канал, поставить колокольчик, поддержать лайк. Блин, прости, что тороплюсь. Поддержать это видео лайком и, пожалуй, посмотри мои новые видео. И можешь никуда не уходить, потому что сейчас будет скоро новое видео. Ладно, давай удачи, не болей и пока. Еще увидимся.